и его тема to abolish, «to abolish» во всех временах группы «present» и в активе, и в пассиве. Дорогие друзья, в настоящем времени есть четыре типа действий. Первый тип действия – это настоящее, простое действие. Простое, обычные, ежедневные, каждодневные, многоразовые, одноразовые. Это простое действие. Второй тип действия – это продолжительное, непрерывное, длительное действие. Это все мы говорим о настоящем времени. Третий тип действия – это вот этот. Это настоящее, завершенное, совершенное действие совершенность и завершенность какого-то действия. Это третий тип действия. И четвертый тип действия – это длительные завершенные действия в настоящем времени. Все это имеется в виду. Это настоящее время. Настоящее время. В данном случае, вот здесь мы смотрим желтые предложения. Это все актив. Вот это все актив. Предложения – в черном тоне, черном цвете это пассив это пассив итак <coughs> перейдем в настоящем времени к первому типу действия простое действие, что такое простое действие я читаю, я пою я ношу, я бегу это я в активе простое действие я бегаю 20 раз в день я читаю 30 раз в месяц. Я хожу своими друзьями на прогулку в неделю 30 раз. Это простое действие. Это первый тип действия. Вот этот. Вот этот тип действия. Первый. Я, значит, беру продукты через день. Я беру продукты каждую пятницу. Это первый тип действия, простое действие допустим I abolish переводится я отменяю Ну, допустим я отменяю мою поездку I abolish my trip я отменяю свои поездки каждый месяц ну это обычное действие вот и все перейдем к второму типу действий что это за второй тип действия вот этот действие процесса его называют еще или непрерывное действие или продолжительное действие или длительное действие например это все в настоящем времени я есть читающий как мы скажем в данный момент I am reading если вы находитесь в ванне или он находится в ванне как мы скажем он моется в настоящий момент he is washing he is washing он есть моющийся. He is washing. А если я вот сижу и отменяю в данный момент свое решение ехать, на, допустим, поездку, значит, как сказать в настоящем времени? I am abolishing. Я есть отменяющий свою поездку. I am abolishing my trip. Поездка, trip. Я отменяю свою поездку. Или traveling, свой my traveling, мое путешествие. Это в настоящий момент времени. Если вы в данный момент слушаете, значит, you are listening. Listening. Вы есть слушающие Это инговое окончание. Всегда так. Continuous – это инговое окончание. И глагол быть настоящего времени. I am, he is, she is, uh, it is, you are, they are, we are. Это все глагол быть в настоящем времени. Мы есть отменяющий, Как скажем? We are abolishing в данный момент. Если мы моемся, трое в ванной, значит мы скажем как? We are washing в настоящий момент. Мы в активе washing, инговая форма, это процесса действия. То есть мы находимся в процессе, мы считающими. We are reading. Вот и все. Мы находимся в процессе. В настоящем времени. А как сказать, когда мы сделали что-то, когда есть результат? Это третий тип действия. Это вот этот тип действия. Настоящее завершенное совершенное действие. Завершенное, совершенное. Потому что здесь мы говорили I am washing или I am abolishing. Я есть отменяющий в данный момент. А здесь я отменил. I have abolished. Но это относится к, к этому моменту времени. I have abolished. Abolished это не глагол правильный, поэтому в прошедшем времени добавляется окончание id в активе. I have abolished, это perfect, перфектное время, показывает завершенность действия, если вы держите в руках стакан и выпили в нем пиво, как вы скажете я выпил, если вы скажете я выпил, I drank, глагол неправильный, в прошедшее время drank, и держите стакан в руках, и это говорит о том, что вы сейчас выпили, относится к настоящему времени. Мы не должны сказать «I drank». Все подумают, что вы выпили и держите стакан уже три дня, может, месяц стакан держится, если вы скажете «I drank». Вы должны сказать «I have». А поскольку глагол неправильный, то берется третья форма его, третья колонка. «I have drunk. Я выпил мою водку, мою водку. Вот и все. Если вы вышли из ванной и с вас капает вода, что вы скажете? Я помылся? Да на вас скажут, вы глупец, потому что помылся, может, вчера, позавчера, но вы же с вас капает вода. Значит, вы должны сказать: I have у меня, I have переводится как у меня, have говорит то, что в настоящее время, настоящему моменту времени, ran, э, вернее, washed, помыть я, I have washed я помылся если вы вышли с ванной вы должны сказать I have washed а не I washed потому что have говорит о том что сейчас это произошло с вас капает вода если вы со свертком с магазином вышли вы же не я купил это те, первый тип действия вот этот простое я купил это простое I bought. в прошедшем времени я купил э, вчера две покупки я купил вчера три покупки. Я купил вчера покупку с моим другом. Айбот будет? Айбот я купил. Это простое. А здесь результат. Третий тип действия. Это результат. I have bot. I have у меня. Бот куплено. Куплен, куплено, куплены. В зависимости от контекста. Книги, значит, I have eh, books, бот, eh, I have bought books, я купил книги, вот и все, у меня куплено, куплены, куплено. Если одна книга, значит, значит I, I have bought uh, book, книга, куплено, куплены, куплено. В зависимости от того, значит, сколько и что. Ничего сложного нету. И четвертый тип э, действия ⁇ это когда сочетается вот эта непрерывность, процесс, длительность, washing, abolishing, reading сочетается с результатом, с этим типом действия. И это будет смешанный тип действия. Длительные, непрорывные, совершенные, э, длительные, продолженные, непрерывные с завершенным или совершенным временем. То есть, вот это э, сочетается с этим то есть предложение есть и второй тип действия действия процесса и третий тип действия это завершение или совершение или, или результата вместе ну как например сказать я уже отменяю э, значит свою поездку 15 минут или 2 часа отменяю, сижу и все думаю ехать не ехать отменяю значит вы должны сказать I have been abolishing for two hours я уже отменяю повестку эту два часа и никак не могу допустим отменить I have been abolishing for two hours или если так получили для понимания вот если вы сыграли в теннис вам жарко вы ракетку держите, держите под мышкой с вас под градом идет. Вы что скажете? Вы, допустим, как сказать в таком типе действия, когда второе процесс и результат третий тип действия сочетается. I have been playing Допустим for two hours Я уже есть играющий два часа. Если вы просто скажете Я есть играющий сейчас то это вот этот тип действия. Второй. Действие процесса. Действие процесса. Я нахожусь в, в игре. I am playing. А если вы хотите подчеркнуть, что вы уже два часа играете. Вот. Два часа уже. Значит, это еще результат есть какой-то. Значит, вы должны сочетать вот эту. Второй с третьим. Надо это, выучить эту форму. I have been playing for two hours. Я уже есть играющий два часа. Это когда относится к настоящему времени? Когда вы стоите на площадке, к вам кто-то подошел и предлагает еще сыграть. А вы говорите, с вас бот идет, и вы говорите, I have been playing for two hours. Я уже есть играющий два часа, дорогой. Понятно? То есть это действие в настоящем времени все происходит, в реальности. А вот здесь это все пассив. Это пассив. Вот в первом типе действия, когда простое предложение, вы говорите, я отменяю, или он любит, это все. Актив, он любит, все, это актив. Когда его любят, это пассив. Вот здесь написано, его любят. He is liked, это его любят. Обязательно присутствие глагола быть, вот он, is, и глагол любить, нравится в прошедшей форме. Вот и все. He is like it. Его любят. Это все в настоящем времени. Его любят, да, его любят. Вам надо сказать, что его любят или ее любят? Вы говорите, he is like it. Его любят. Ее любят? Вы скажете, she is like it. Ее любят. Какое отличие от э, пассива, вот этого? Глагол is, is должен быть. Глагол быть должен быть в настоящем времени. И основной глагол в прошедшем времени. Вот и все. Он любит. Это актив. He likes все окончание s, все правильно он любит активная форма а его любят he is liked а как сказать я отменяю это активная форма да я отменяю I abolish это первые тебе если а как мне отменяю все глагол должен быть am раз я yeah. I am abolished abolished в пассиве запомните всегда Всегда будет, если глагол, то берется его. Э, везде он будет одинаковый. Во всех четырех типах действия. Вот посмотрите. Первый тип действий. Эболишт. Во втором тестре. Эболишт. В третьем. Эболишт. Эболишт. То есть везде будет одинаковый основной глагол. Это очень легко запоминается. Если будет в настоящее длительное время, допустим. Я есть отменяющий. Вот он, это актив. Я есть отменяющий в данный момент мою поездку. А здесь мне отменяет мою поездку. I am being abolished. Все то же самое. Глагол знаете, берется в прошедшем времени. Вот здесь. Отменять. Добавляется окончание ID. И для того, чтобы этот пассив... Это же все пассив, вот это? Это все пассив. Для того, чтобы его сделать активным, вы вставляете... Во втором типе действия вот это одно словечко bing. Все. Не я отменяю мою повестку, будет предложение, а мне отменяет мою, мою поездку. Ясно? Всунули одно словечко, bing а все остальное, вот здесь. Я отменяю эту актив. И здесь I am. Но только всунули одно слово bing, И получилось, что мне отменяю. Вот, допустим. «Он есть моющийся». и is washing. «Актив?» «Актив». Какой процесс? Длительности, непрерывности, продолжительности. «Он есть моющийся». Сейчас с вами. Слышите, вода шумит. «Он моющийся». А как сказать, что его моют? Это сложно сказать. Все то же самое, как «актив», только вставьте одно словечко. Вот оно. «Бинг». И основной глагол в прошедшем времени будет. «Все». Его моют будет. Третий тип действия. Это вот этот тип действия. Когда результат нам надо. Здесь продолжительность. Здесь продолжительность. Вот продолжительность. А здесь результат. У меня помыто, у меня побрито, у меня куплено, у меня взято. Или я взял, и я купил. И я принес, я дал, я прибежал, я сходил. Допустим, я выпил. Как сказать? Если скажете, I drank, я уже говорил, это в прошедшем времени будет. Это вот этот тип действия. Только будет в прошедшем времени. I drank. Вот. В настоящем drink. I drank. А вот здесь сказать, что я выпил, надо, чтобы был глагол have. I have drank. I have простите, не drank, а drank берется третья форма глагола Глагор неправильный I have drank у меня выпито вот здесь буквально а как сказать в пассиве Меня выпили то есть мое буквально выпили все то же самое вставляете только been бин, бин. то есть в третьем типе действия вставляете одно словечко в пассиве been Bin. Здесь вставляли bing в континьюсе, в действии процесса. Bing и вас пассив делается активным. Здесь вставляете бин и вас пассив в прошедшей форме, он становится активным. Вы вставляете бин это в результате. Что помнить надо еще? Если глагол правильный, такой как «эболиш», e туда добавляется окончание «иди». E и глагол нигде не меняется в пассиве. А если неправильный глагол, допустим drink, drank, drunk, то берется третья форма drunk, и везде будет одинаково в пассиве. Везде будет одинаково, хоть в continuous, хоть в перфекте, хоть в простом. Везде будет drunk, drunk, drunk. Глагол не меняется в пассиве нигде. А четвертый тип действия в пассиве надо вставлять. И бин, и бин. А остальное все то же самое, как вот здесь. Как в активе. Я уже есть э, отменяющий два часа. Или я уже есть играющий два часа. И, и под ветераете. То здесь просто со мной играет уже два часа. Или мне отменяют два часа. Это пассив. вот этот. Вы просто здесь вставили два словечка. Бин и бинг. Это пассив. Вот и все, дорогие друзья. Ничего сложного нет. Дорогие друзья, наш урок приближается к завершению. И я вкратце хотел бы вам напомнить и кое-что подытожить. Помните, что актив это когда я что-то, я читаю, я пою. И пассив, когда мне читают. Когда мне читают. Помните, что в пассиве основной глагол, допустим, читают, он идет в прошедшем времени если он правильный. Если он неправильный, то берется третья форма глагола. И нигде в пассиве глагол не меняется. Если он правильный, везде будет окончание «иди». «Вошит», лукет, «Вокт» работал там или смотрел. Лукит». Если неправильный, будет третья форма. Вот. Это в пассиве. Если видеть «си», «видел со», то в пассиве, в пассиве будет третья форма син увиден там это вот что касается пассиве помните, что в настоящем времени в пассиве глагол быть используется в, это второй тип действия в третьем типе действия это действие результата там используется глагол have have у меня выпито значит активе будет I have drunk, а в пассиве I have been drunk. В пассиве вставляете, значит, в третьем типе действия been. А в пассиве второго типа действия, containment news, длительности, непрерывности, вставляете bing. В третьем типе действия в пассиве вставляете bin. И в, четверт, в четвертом типе действия вставляете и бин, и бинг. Если это у пассиве. Если это у Ничего сложного нету, дорогие ребята. На этом я наш урок номер 86 заканчиваю. Всего вам доброго. Подписывайтесь на мой канал. Делайте комментарии. Дизлайки, лайки. Все, что вам нравится. Всего вам доброго. Солово, лонг, пока.